Друзья, привет! Надеюсь, что меня слышно и видно. Поздно, конечно. Я предполагаю, что многие спят. Но все-таки кого-то я вижу. Ну, а если кто-то спит, то вполне вероятно, он посмотрит эту программу чуть попозже. Я, еще сегодня вспомнила слова Маши, когда я как-то сокрушалась по поводу троллинга и хейтерства. Она мне сказала, Маша, моя десятилетняя дочь, сказала, мама, ты не можешь нравиться всем. И вот эти слова сейчас зазвучали с особым смыслом и особой силой, вернее, с особым ощущением мной. Итак, друзья, Виктор Шендерович обозначен в теме эфира, но вопрос, конечно, не Викторе Шендеровиче, хотя мы покажем два видео, которые наверняка вы не видели эти дни. Сегодня стало известно, что Виктор Шендерович попал в базу «Миротворец», прогремело видео, где он говорит об украинском нацизме, я его ставить не буду, потому что его посмотрели все. А буквально, может быть, дня два-три назад, проглядывая ленты людей-провокаторов в Фейсбуке. Я наткнулась у одной барышни, которая пишет и транслирует сегодня на стихи по поводу... И, кстати, всеми, всеми мной уважаемыми людьми при этом лайкается. Пошлые стишки про то, что нам надо вспомнить про Чернигов, там, что не знаю, Смоленск, Белосток. Ну, в общем, а такая провокация. Я решила пройтись по ее ленте, посмотреть, что же было до того, как она стала такой рьяной националисткой. Я беру в кропки. И наткнулась на видео, которое эта барышня постила 8 месяцев назад. Там было много видео. Там был в основном Шендерович, там был в основном Илларионов, там был в основном Невзоров. Ну... КАЦ и так далее. То есть все хорошие русские в полном объеме. А вот видео Шендеровича, которое было записано 8 месяцев назад, я почему-то пропустила. 8 месяцев назад. То есть это уже где-то полгода, может, чуть меньше, полномасштабного вторжения. Помните эту истерику по поводу обвинений, помните эту истерику по поводу ответственности. Я смотрела видео, и оно вызвало у меня улыбку. Оно вызвало у меня улыбку, потому что оно отзеркалило ровно все то, что мне не хотелось бы видеть среди некоторых своих сограждан, но что я вижу частенько. А я предлагаю вам задуматься над этим, посмотреть на себя как бы в зеркало. Опять же, я не огульна. Я о том, что вижу. Давайте посмотрим первый кусочек. Ну давайте сначала начнем с Украины. Украина выбрала президента Януковича, напоминаю, который дружил с Путиным. Украина была элита, которая в засос дружила, а иногда прямо, просто была агентами влияния Путина. Половина, я мягко скажу, половина украинской элиты работала на Путина. Скажите, мы как российские граждане можем проклясть всю Украину, и предъявить счет украинцам за то, что когда мы ходили на митинги против Путина, а, да, а, Украина, а Украина была за Путина, украинская номенклатура дружила с Путиным. Как насчет коллективной вины? Я специально задаю вопрос не в своей логике, а в логике тех, кто сегодня предъявляет Россию. Ничего не напоминает, а мне вот очень напоминает. Все эти разговоры по поводу поддержки еще раз беру в кропки, потому что без разговоры о том, как Украина поддерживала Лукашенко, закрывала глаза, торговала дистопливом, не помогала, не хотела встречаться с Тихановской, не хотела то, не хотела это. А вот сейчас вы это нас обвиняете, а вот мы-то выходили, а вот мы-то делали. А по мне совершенно одинаково. Вот совершенно одинаково. Я потом объясню, что я имею в виду и к чему я все это веду. Я сразу поставлю продолжение, и дальше поговорим. Так вот, мы все виноваты. А они, которые вскормили из этой моли этого дракона... Они, которые... Оказалось, что можно купить за кубометр газа немецкого канцлера бывшего, а за другой кубометр австрийского министра, а за остальные кубометры можно купить половину европейской элиты... А они коллективной ответственности не хотят никакой, никакой ни коллективной да, да Да, нет никакой коллективной ответственности. Все нормально. Запад — все нам Только тревожит ценник за газ этой зимой. Вот единственное, что тревожит. Да? Странная получается ситуация. Двойная игра. Нет уже, ребят, если коллективная ответственность, давайте признаем, да, давайте Запад заплатит за своих Чемберленов. Ну что, друзья, если бы вместо фамилии Путин поставить фамилию Лукашенко, если бы вместо, он дальше перечисляет людей, которых посадили, его друзей, убили и прочее, если бы поставить, вот все это перевернуть на нашей реалии, то была бы совершенная зеркальность. Причем удивительно в этой ситуации, что многие люди ведут себя именно так, вы не обращали на это внимания, критикуют хороших русских, глумятся над Шендеровичем, над всеми остальными, кто говорит ровно так же, как говорим коллективные «мы». Очень часто, очень много. Так что забиваем всю этой, всей этой чухней инфополе. И нас видят. И нас видит Украина, нас видит весь мир. Нам больно, нам неприятно, и мы рефлексируем ровно так же, к несчастью, как это делают москали. Я, когда говорила об ответственности, понимаете, ответственность — это же... Во-первых, умейте разделять понятия коллективной ответственности и коллективной вины. Мы когда-нибудь посвятим этому эфир. Сейчас я просто хочу это подчеркнуть и хочу объяснить. Когда я говорила об ответственности, я имела в виду и имею в виду, наверное, собственную совесть и собственное восприятие действительности. А еще, когда мы говорим об ответственности, мы имеем в виду собственную зрелость и национальную самоидентичность и принадлежность. Это когда я понимаю, кто я, когда я чувствую связь с тем, что происходило, и когда мне страшно, неприятно, но я умею посмотреть с той правде в глаза. И вот это то, что нас отличает, должно отличать от того восточного мира, которая никакой ответственности никогда ни за что не несет. Я не равняю нас. Я хочу, чтобы белорусы, мои соотечественники это понимали, что чтобы понимали это украинцы. Да, мы, безусловно, не имперцы. Да, мы, безусловно, не прямые агрессоры. Но мы ведь все понимаем совершенно четко, и мы в глубине души знаем и свои ошибки 2020 -го года, как коллективных мы, и сейчас... В этих же ошибках вы можете увидеть в себе ошибки тех же хороших русских. Виктор Шендерович, который сейчас говорит о коллективном Западе, вы спросите меня, но ну он же прав. Но ну, действительно, коллективный Запад напичкан агентурой. Коллективный Запад закрывал глаза, да, я знаю. Про российский кабинет сидел в Литве, я это бесконечно критиковала и буду критиковать. И сейчас это делаю. Но ну, как же так? Но только никто никогда никому не помогает когда вот этот кто-то всем своим коллективом не делает это сам. Вот в чем весь вопрос. И по поводу того же Виктора Шендеровича. А кто же это сделал? А кто же виноват? А кто же сидел на «Газпромовском» радио все эти годы? А не все ли люди, которых он перечислил, кроме единиц? Плитковская, Немцова, еще некоторых вообще не говорили о российском империализме а говорили о коррупции, о внутренних проблемах. Разве это не так? Заканчивались на вопросе Крыма, туда-сюда непонятно как. Отделяли народ от Путина. Приучали его в том числе быть непричемышами. Рассказывали, что можно победить, выходя с шариками. Одна акция за другой, потом посадки, а потом куда уж деться. Мы то же самое отзеркалили в двадцатом году. Мы то же самое никак не уходили от империи. У нас ситуация лучше. У нас большая часть людей понимает, что такое империя и есть национальное движение, которое всегда было против России. Так зачем же коллективным мы опускаться вот до такой риторики? Чего нам еще бояться? Вы поймите, вот а, все эти нарративы поссорить два народа, я имею в виду белорусов и украинцев, я думаю, что в это не верят даже люди, которые об этом говорят. Но давайте серьезно. Канал 14 тысяч подписчиков, который бесконечно банит, который бесконечно бит, в том числе и оппозиции Тихановского, Координационным советом, не знаю, сейчас уже бит и другими людьми. Вот неужели вы думаете, что этот канал – может серьезно что-то глобально изменить в повестке. Да, я выступаю украинских журналистов, это так, на каких-то других каналах. Но вы не заметили тенденцию, я просто как информация для размышления, вы не заметили тенденцию, что уважение со стороны украинской журналистики есть, понимание есть, когда мы говорим. А это что означает? Это означает, что в этот момент они говорят с белорусской, которая не боится говорить правду. А это что означает? Что они верят, что такие белорусы есть? У меня была история, я сейчас вам ее расскажу. Она, ну, вполне себе личная, но а, дело происходило, может быть, там за полгода до полномасштабного вторжения. Ну, где-то, наверное, так. Это было лето. Ну, даже чуть больше полгода. У меня тогда еще была машина. Единственное, что у меня было после бегства из Беларуси, у нее сзади зелено-красный флажок был заклеен бел червоно белым БЧБ. И было написано "доволе". Я приехала в студию к Роману Скрипину и плохо поставила машину. Я рассеянный человек, и я не сделала это специально. Реально, я оценила одну часть дороги. Машин было очень много. Это Толстого, это центр города практически. Там оживленное движение, жилой дом внутри. И машин реально было много. Я поставила, как смогла. Я не заметила, что я закрыла место, где проходят с колясками. И в тот момент, когда я была у Ромы, поднялся... Туда же пришел один украинский журналист, достаточно известный. Он сейчас выступает на другом канале, и тогда это было так. Он пришел, я не буду называть его имя, хотя ничего страшного в этом нету, но тем не менее я не согласовывала, поэтому... Он пришел и задал вопрос громко на всю студию. Чья машина снизу? У нас возник конфликт, как мне показалось. Я обиделась в тот момент. Потом... Это снивелировалось, потом я оценила ситуацию, потом я много об этом думала, и до меня многие вещи дошли, наверное, позже. Уже потом, когда мы бежали, и когда этот человек помог нам с Машей какими-то техническими вопросами, когда мы ехали из Киева на запад Украины. Так вот, он мне сделал выговор. Не потому что хотел обидеть, а потому что хотел выразить собственное мнение. Я сказала, я поставила... Он говорит, ты плохо поставила машину. Я говорю, да вроде там... Он говорит, нет, не может проехать коляска. Говорит, ты пойми, ты не просто плохо поставила машину. Те люди, которые проезжают сейчас с этой коляской, видят БЧБ. Эти люди, возможно, первый раз в жизни столкнулись с белорусами. И они сделали свое представление. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, каждый из нас неся определенную ответственность, если у него есть совесть, должен это понимать. Я думаю, что умные люди это понимают. И он прав. Для кого-то вот эта машина, которая фигово встала в тот момент, благодаря мне, она стала представлением о тех людях, которые приехали в Киев. И каждый из нас делает это представление. Воины, которые сегодня защищают Белорусские плечом к плечу с украинцами без пафоса защищают Украину, они отдают за это свою жизнь, ставят на кон свою жизнь. Волонтеры отдают свое время, силы, часто средства. Мы стараемся говорить правду, как можем ее говорить, представляя наше общество в том объеме, который видим мы анализируя те события, которые видим мы. Так вот, что я вам скажу, друзья. Это мой опыт. И мне бы всегда хотелось достучаться до тех, кто нас слышит, даже тех, кто троллит и делает сегодня политическую карьеру. Украине не нужны потемкинские деревни. Секрет поля Шинеля, он вот такой. Открытое инфополе, все все знают. И знают, что в 20-м большинство из нас не вышло за цивилизационный выбор отрыва от России. Все все знают. И знают, что ваты много. Знают, что и герои есть. Они знают проблему в многообразии. Большинство украинцев и так не относится сегодня к Беларусям, мягко говоря, хорошо. И вопрос не в том, какой елей мы будем лить в уши про нас. Скорее, противоположным, противоположного ждет страна, ну, в общем и целом, то, что вижу я. Ждет ту оппозицию, которая не будет бояться брать на себя ответственность. Не кричать, что мы ни при иши. Мы в этот момент выглядим точно так же, как любой москаль. Вот в чем весь вопрос. Ну, совершенно зеркально, только, к несчастью, иногда используем именно в такой риторике смысловой, белорусскую мову. Но суть остается при этом одна. И это страшно. Так вот, оппозиция и силы, которые будут говорить правду, которые не будут выдумывать, что мы как Херсон или Крым, которые не будут стесняться говорить плохо, анализировать ошибки, вы считаете, что такая оппозиция поссорит? Ссорить уже некуда. Такая оппозиция покажет, что у белорусов есть шанс. И такая оппозиция будет принята и поддержана. Я думаю, что многие это понимают, а боятся вползать в излишние споры, потому что понимают, что будут по москальскому типу облиты таким же дерьмом, как обливают нас и людей, которые пытаются говорить то, что думают, и что не идет в общей такой тенденции, в общем хоре, в едином шаге. Тема. Я а, наткнулась на очень интересное видео. Я сейчас скажу а, фамилию этого человека. <coughs> Я думаю, что мне удастся договориться, потому что уже нас отрекомендовали, рекомендовали, договориться с ним на интервью. Зовут его, зовут его Петр Кульпа. А чем же он меня заинтересовал? А тем, что это бывший министр труда Польши. И на сегодняшний день он один из чиновников ЕС. Занимает какую-то должность в Украине, связанную с державным управлением. Точно не скажу, пока а могу ошибиться, но я поставлю очень маленький сейчас кусочек. Он оценил ситуацию в Беларуси, и это тот случай, когда хочется сказать: а мы же говорили, мы же говорили об этом два года, и два года нас очень мало кто слышал. Смотрим. Да. To, co się w 1920 roku w Białorusi, z tej widzenia wygląda jak e, przygotowanie mm -hmm. spetsłużbami Rosji, 100%. na które Zapad był nie e, W rezultacie e, Łukaszenka podzielał e, maniowr między Wostokiem i Zachodem i stał założnikiem Putina. Także Białorusi w Białorusi popała jak Czechosłowakia, Hitlerowi. I eta, создала e, usłowia, dla tawoż, aby mógł planować zachwat Ukrainy, wchod w Kijew i tak dalej. Jeśli e, przedstawimy sobie, co to, e, jak to wygląda, Shire, widzicie, to wygląda tak, że na tankach, na łoszadziach, pieszką, w przeciepie, można za dwa ciśa dajcie w Tallin, w Rigu, Vilnius, w w Warszawę, e, w Kijew. To znaczy, że powstaje przestrzeń potencjalnego terroru, który będzie blokirować możliwości rozwijać się. To znaczy, że my znajdujemy się w przestrzeni sozalezimowego wyżywania. Я на самом деле очень рада, что наконец начал происходить анализ. А я прошу вас обратить внимание. Я думаю, что большинство людей, которые смотрят меня, в общем-то, единомышленники наши в этом вопросе, как все происходило у нас есть. Мне кажется, хорошее видео, оно плохое с технической точки зрения, но оно хорошее по сути. Видео называется «Как продавали Беларусь». Мы постарались провести там. Пожалуйста, поищите, а может быть, я повешу его в комментарии. После окончания эфира мы там собрали, что было в 18-19 году, что было в открытых источниках. Достаточно было потратить одно количество часов, чтобы посмотреть, что писала европейская пресса, что происходило в Российской Федерации, какие были перетрубации между Лукашенко и Москвой, какая агентура приезжала в тот момент в Беларусь которая была выслана из Украины, из Франции, принимала участие в предвыборной кампании Марил Пен. Там у нас приводится кусок из интервью Белса 2019 года Дениса Ивашина, узника совести, где он говорит об этом, о готовящемся захвате Беларуси, что могут быть использованы различные квазиметоды. И там как раз я привожу различные ссылки на... То, что печаталось в прессе, на самом деле было очень много всего, исходя из анализа чего несложно было сделать вывод и предугадать ситуацию такой, какая она есть отсюда и покрывающие разные интересы про российские силы. Я еще раз подчеркиваю, я очень далека от мысли всех обвинять в какой-то агентурности. Я прекрасно понимаю, что Москва может пользовать иногда просто недальновидность, глупость и необразованность, а иногда это могут быть просто материальная заинтересованность или простое человеческое тщеславие. Ну, в общем, как-то так. Я сегодня не очень долго, я поздно вышла, но мне почему-то очень захотелось. Так меня зацепило это видео с Шендеровичем, настолько оно мне показалось зеркальным. И плюс вот это видео, когда первый раз, по сути, польский чиновник достаточно высокого ранга называет вещи, своими именами. Друзья, задавайте вопросы. Завтра у нас будет эфир с Валдесом Барткевичусом, Мы обсудим итоги конференции, что же происходило в Вильнюсе, конференция белорусов, которая, которую проводила Светлана Тихановская. Я прошу вас поддерживать наш канал. Огромное спасибо Сержуку, Огромное спасибо Артему за помощь Вадиму. Вадим Довнор, наш редактор. Вы знаете, болеет уже несколько месяцев и uh... успешно сражается со своим состоянием и записывает видео для патронов сейчас. И вообще поддерживайте и Вадиму, и нас я хочу сказать спасибо тем, кто помогает ему в лечении. Поэтому становитесь нашими патронами, пожалуйста, делитесь этим видео. Я прекрасно знаю, что многие не хотят делиться, потому что их просто банят. Ну или набрасываются всей боцкой ботвой. Я готова ответить на некоторые вопросы. Если они есть... Ну да, но не, не совсем. Какой молодец, быстро раскусил. Все бы так, если если мы имеем в виду а, поляка, то да, но не, не совсем... Да, если это ирония, то да, согласна. Ну, лучше поздно, чем никогда. Самое смешное, я, кажется, немного зависла, надеюсь, что этого не будет. Самое смешное, что вот видео, о котором я говорю, как продавали Беларусь... А... Там есть а, материалы печатные. 18-19 года. Информ Напалма, Украинформа, Униана. Я там прям скриншоты провожу. Привожу так. Плохой поток у меня написано, друзья. Ну ничего, надеюсь, что дойдет. Так вот, в этих скриншотах... Собственно, видно, что уже в тот момент шли рассуждения и слитые материалы о возможном создании квази а, пророссийских, которые будут задействованы там, в, а, в зачистке протестного потенциала и в подвигании Лукашенко. Прогнозируем, потому что мы прекрасно понимаем, как он держится за собственную власть, и он бы ее не отдал мирным путем. А вот прогнозируемо подвинуться и полностью прогнуться, лечь под своего хозяина, теперь уже окончательного Путина. По большому счету, Москва выполнила все свои хотелки относительно Беларуси. Это больно осознавать. И мы сейчас находимся на том пороге, когда нам нужно принимать кардинальное решение и очень четко поворачиваться в сторону от Российской империи. Но недостаточно поворачиваться в сторону от Российской империи. Я хочу подчеркнуть, достаточно ощущай, э, необходимо ощущать себя частью Европы, частью цивилизованного мира. Потому что ну, мое глубокое убеждение, мое понимание э, существующих вещей, э, мы не можем на, находиться в подвешенном состоянии, сидеть на двух стульях. Говорить сейчас о каком-то нейтралитете это нереально в той ситуации, которая есть. Мне очень понравилось у данного человека. Еще раз я пока не очень хорошо выучила его имя Пётр Кульпа или Кульпа. Мне очень понравилось его выражение в самом конце. А в самом конце А в самом конце он говорит фразу Я ее потеряла. Ну, в общем. В общем, он говорит, по сути, в самом конце о том, что мы находимся сейчас, вот все мы по этому периоду метро, особенно соприкасающиеся с Российской Федерацией находимся в очень шатком положении, когда мы, суть такова, должны очень бережно относиться друг к другу и всячески поддерживать друг друга. Поэтому любое слово. Нужно думать о том, как отзовется любое сказанное слово. Неважно, чего это касается. Истории вчерашних взаимоотношений, завтрашних, еще каких бы то ни было. Грань возбудить ненависть, недоверие очень высока. Очень высока. Да, конечно, правда, но правда, касающаяся нас, друзья. Нам некого сейчас винить. Нам не за что никого винить, кроме, естественно, Российской империи. Нет ни одной другой страны, повышенной, я бы сказала, чувствительности, к любому вопросу. К любому. К вопросу, где речь идет о территориальной целостности. К вопросу, где речь идет об уважении собственного народа, к вопросу, где могут быть какие-то несостыковки, их надо обходить. Надо искать точки взаимодействия, а не точки, которые могут разъединять. Вот кажутся банальности. Но, к сожалению, мне кажется, эти банальности далеко непонятны всем. Так, мне кто-то ответит. Отвечу, а я пропустила. А можно еще раз повторить вопрос? Наверное, сверху сейчас посмотрю. Иван, сейчас посмотрю. Вадим, пожалуйста, продублируй мне вопрос, если я его не вижу. А вот. Вижу. Так, по Шендеровичу. Вопрос не в тему Шендеровича, а совсем другое. Я вот никак не могу понять, что белорусы завтра будут делать, если сегодня исчезнет Лукашенко. Ведь большинство именно против него, а не за независимость. Но это как раз то, о чем мы говорили. Страшно, чтобы не был сделан выбор, а ровно такой, какой был сделан уже почти 30 лет назад. А, а то, что существует в сегодняшней белорусской оппозиции, к сожалению, это мое мнение, имха, очень мало напоминает демократические процессы. Отсюда и такое неумение спорить, отсюда и такое закидывание друг дружки гнилыми селедочками в случае несогласия, отсюда выстраивание... Такой, такой же ерунды, как и в пропагандистских медиа, лукашенковских, ну и, собственно, в самой системе. Это очень далеко от демократии, это все по образу и подобию, к сожалению, так, и все это очень гибридно. Мы мало обучены демократии, и нам еще очень долго к этому идти, очень долго. Что будет после Лукашенко, я не знаю. Я не очень верю, что у власти окажутся в итоге те силы, которые сегодня на виду в Европе. А вот какие окажутся, Бог его душу знает. Я ничего не могу предсказать. Но то, что а, мы не готовы к цивилизационному выбору до конца, ну, вот это совершенно однозначно. Потому что даже те, кто сегодня против войны и против Путина, это совершенно не означает, что они не готовы дружить, любиться или оставаться частью завтрашней, так называемой, прекрасной России будущего, когда Путина не будет, а будет какой-нибудь новый фашик Навальный. Выборы свободные. Так Россия и создает систему, позволяет это сделать. Будет назначен новый, смотрящий от России и все. Да, такая вероятность есть. Я с этим совершенно согласна. Отсюда и создающиеся Нельсоны Манделы, видимо, виде Бабарик и Колесниковой. История с паспортом, мне кажется, очень смехотворной. И... Это, опять же, мое мнение, моя логика. Я все время, я уже несколько раз это говорила, и меня до сих пор это веселит, друзья. При том, что я не радуюсь, когда люди сидят в тюрьме, но это не делает из них героев, еще раз подчеркиваю. Даже если они сидят в тюрьме узурпатора, который решил, что они для него конкуренты. В конкуренты за право служить российскому царю. История с паспортом, почему мне кажется смехотворным? Она мне кажется нелогичной. А если мне что-то кажется нелогичным, то а, пафос этой нелогики вызывает смех. Ну, например, госпожа Колесникова едет, даже гипотетически выползает в окно и рвет свой паспорт. И дальше что? Что? Если ее хотят выдворить из страны, в чем это помеха? Ну в чем это помеха? Или спецслужбы Беларуси довозят ее до границы, а пограничники, не видя паспорта, тоже КГБ Лукашенковское говорит, ой, извините, не можем пропустить через кордон, у нее нет паспорта. Ну то есть, ну вы понимаете а логичность всей ситуации. Поэтому это, это, это только один аспект. Это только один аспект. И со создан из, из этого такой миф, который на полном серьезе обсуждался в белорусской оппозиции, и на полном серьезе все это так муссировалось и все так героически воспринималось, но ну, мне кажется, смешным. Так. Поэтому, да, большая вероятность, что я думаю, что Беларуси придется пройти этот этап пока не национальной и европейской ориентированности. Назовем это так. Но это не значит, что к этому нельзя Это не значит, что надо опустить руки и не делать все возможное, чтобы быть услышанным. Потому что приличных людей много. Людей, которые сидят в... во внутренней иммиграции, тоже много. Людей, которые не любят, мягко говоря, Россию, тоже много. Я много видела таких людей в Беларуси. Даже перед собственным отъездом и чем отдан вокзал Россия много слышала и видела, как били по российским машинам люди, выходя из собственных подъездов. Это тоже есть. Это не имеет пока того подавляющего, той подавляющей пассионарности, которую хотелось бы видеть. Но это есть. А значит, надо это развивать. Так... Так, у вас тут идет, я смотрю, есть какой-то обманутый русский, Вазим удаляет, понятно, Ботик, спасибо, на Газпромовских пьянках так, а что вспомнил, как на Газпромовских пьянках, да, да, да, да, так, я я поняла, что это по поводу Шиндровича, ну, конечно. То, вот на, на, настолько красиво а говорить об этом, а вы-то, а ты-то кто-то. Так ты же и есть вот именно та гибридная часть, которая болталась по всему миру вместе с Венедиктовым, создавая некую иллюзию демократичности. Да, критиковал, да, когда-то, я даже скажу, что когда-то и у меня пользовался уважением, я постепенно очень открывала для себя Шендеровича. Там, по-моему, одно из таких ключевых моментов окончательных были «Доктор Лиза», там «Табаков» был, потом «Доктор Лиза», а потом наша Мария Колесникова, с которой он, оказывается, случайно познакомился, где бы вы думали, ну, конечно, в Германии, с флейтисткой Колесникова, «Газпром», «Шендерович», «Узники совести», классический набор. Так, А кто слил протесты, по крайней мере, поддержал? Ну, да. А кто слил протест? Ну, я, я понимаю, что это не вопрос, но я, я еще раз. Протесты были слиты с того момента, как они начались. Я бы так это сказала. Протесты не шли побеждать. Ну, вернее, многие люди наивно думали, что они шли побеждать. Но протесты под лозунгом У нас не Майдан, с цветами, шариками, с верой в то, что узурпатор может уйти просто так. Без лозунгов Россия, Хеть, без лозунгов мы идем в Европу, без лозунгов мы идем к независимости. Это уже заведомо проигрышная тактика. И когда люди по ним не собираются стоять до конца, они и были на самом деле такими массовыми, потому что, потому что люди думали, что будет легко. Для многих это был такой праздник непослушания. И это тоже правда. Как и отсутствие флагов Евросоюза. И это тоже правда. Как и поддержка Людей не самого высокого интеллекта, не определившихся, чей Крым. И это тоже правда. А эти люди, в свою очередь, отражали чаяние большинства. И это тоже правда. Поэтому все закономерно. Они проиграли еще в самом начале своего создания, как идеи. Потому что идея была проигрышная. Так. Никар, Он лично белорусом после вторжения с вашей территории начал относиться иначе. Тем не менее, смотрю ваш канал и понять, что существуют белорусы наши братья. Сердцем так, умом понимаю, а сердцем не могу простить. Ну вот это как раз то, о чем я говорю. Это как раз то, о чем я говорю. Но ведь в любом случае прощение может прийти когда-то хотя бы к какой-то часть или к общему осознанию, когда вы чувствуете, что с вами вам не лгут. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Я это чувствую. И я-то здесь чувствую. Мне вот эти нарративы, которые я услышала, манипулятивные, очень некрасивые, которые меня просто... Не столько даже меня, сколько Вадима Довнора болезненно задели. Я, Вадим, прости, что я это говорю, от очень уважаемого нами человека и лидера, при когда мы позволили себе не согласиться с определенными аспектами, штучный украинский патриотизм. Лживо означает. И, знаете, бывает такая болезненная ложь, когда... Хочется просто подойти и дать пощечину. Ну, если ты можешь это условно сделать. А когда не можешь сделать, то ощущаешь бессилие. То есть белорус, он, по идее, в глазах некоторых людей должен быть сделан из другого теста. Если он живет в Украине, разделяет ее идеалы, точно так же находится в состоянии войны, точно так же его ребенок сидит в убежище, точно так же ненавидит русский мир. Почему-то в этом есть некая лживость, если он не ведет себя согласно каким-то канонам и представлениям людей, которые находятся очень далеко. Вадим Довнар, наш редактор, по поводу автор большой части контента. Если кто-то не знает из белорусов или тем, на кого падают подобные нарративы. Вадим в Украине 13 лет. Он белорусский белорусский и украинский оппозиционный журналист белорусский оппозиционный Вадим работал в очень многих изданиях АТР Обозреватель Левый берег очень много изданий это касаемо украинских оппозиционных белорусских деловая газета Радио Рация Украину он любит у него папа белорус а мама украинка рожденная в Украине Вадим прошел майдан Блокаду Крыма вместе с Айдером уж добавим, кстати, работая тогда ВТР, Крымско-Татарский канал. Для Вадима Украина – это такая же розина, как и Беларусь. Какой штучный украинский патриотизм. Мы приехали с ребенком, выбрав Украину не просто так, а потому что близкие идеалы. Если кто-то полениться и не будет смотреть, сфотошопленную херню, а вот так просто сядет часа на два и пройдется по ФБ, например, моему, посмотрит, что там, то тоже увидит как минимум с 2014 года поддержку Майдана и то, что принято называть русофобией. Поэтому... Есть патриотизм здравого смысла и человеческих ценностей. Он, конечно, украинский, но он, в принципе, человеческий, потому что есть черное и белое. Вот там, где Украина, там белая. а там, где Россия, там черная. А если копировать империю не давать себе отчет, не понимать, что ты делаешь, не стыдиться того, что ты делаешь, не стыдиться за тех, кто это делает, но носит то же звание, название белоруса, что и ты, то ты, ничем, еще раз подчеркиваю, не отличаешься от этой черной силы. Ты не на стороне света. Как бы ты ни пытался рассказывать, что ты белый и пушистый от этого ни ракеты не остановятся, ни, знаете ли, россиянцы не уйдут с белорусской земли, ни часть ваты, живущей в Беларуси, перестанет их обслуживать в кафе, в лекарнях, где угодно. шить им одежду, мыть их танки. Это что же есть? Это тоже вот то, что называется Беларусь. Поэтому все, конечно, хорошо рассказывать, брать себе в адвокаты ребят, которые рискуют своей жизнью, волонтеров, но это не все мы. Как есть. Друзья, я очень рада, что нас смотрят друзья из Украины я благодарна вам, что смотрите. Ну что, на сегодня, наверное, заканчиваем. Мы в эфире 50 минут. Слава Украине и живее Беларусь! Пока, друзья! Пожалуйста, делитесь видео, подписывайтесь на канал. Ну и, в общем, увидимся скоро. Увидимся завтра уже с Валдесом.